Проект «Читай быстро» представляет. 10 лучших книг по психологии Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, а мы начинаем. Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» – одна из самых известных книг по психологии. Автор разложил по полочкам все возможные житейские ситуации, расписал возможные их решения. Книга помогает человеку избавиться от установок, заведомо программирующих поведение. Натаниэль Брантон «Шесть столпов самооценки» Проблемы с самооценкой знакомы практически всем людям. Однако почти никто не умеет бороться с ними, из-за чего всю жизнь чувствует дискомфорт. Многолетние исследования и научные труды автора книги легли в основу толкования понятия «самооценка». Дейл Карнеги как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей? В этой книге вы не найдете воду и голые рассуждения, пусть и не лишенные смысла. Автор трактата описывает именно то, что говорится в названии. Научитесь завоевывать друзей. Оливер Сакс ⁇ человек, который принял жену за шляпу. Очень интересная и глубокомысленная книга от практикующего психолога. В ней Оливер Сакс рассказывает о различных клинических ситуациях, что помогает понять, насколько наш мозг способен извращать реальность. Эрих Фром «Иметь или быть?» Весьма провокационный, но любопытный трактат, покоривший весь западный мир. В нем рассказывается о том, что стремление к обладанию чем-либо, к сиюминутным прихотям, вытеснило из человека умение жить и наслаждаться жизнью. Эдвард де 6 «Шесть шляп мышления» Книга описывает шесть основных линий поведения человека, на которые он основывается в той или иной момент повседневной жизни. Карл Роджерс «Становление личности. Взгляд на психотерапию». В книге пропагандируется уважение к каждому индивидууму, равноправие и необходимость принятия человека перед его оцениванием. Альфред Атлер «Наука о характерах. Понять природу человека». Автор познакомит читателей с основами становления личности человека, расскажет о формировании характера и о влиянии даже одного поступка человека на его окружение. Михай Чиксент-Михайи «Поток. Психология оптимального переживания» Весьма любопытная книга современного психолога, который является автором революционной теории о потоке. Потоком он называет полное слияние с собственным делом, приносящее удовольствию, гармонию. Эрик Эриксон «Детство и общество». Любопытная книга, позволяющая оценить взаимодействие человека и общества на разных этапах взросления. У нас в списке осталось еще 20 крутейших книг по психологии, и мы его постоянно обновляем. Хотите узнать о них всех? Переходите по ссылке в описании и добавляйте статью в закладке. Это был проект «Читай быстро». Подписывайтесь на канал, читайте книги, становитесь лучшей версией себя.